Здравствуйте! Сегодня 11 июля 2017 года. Этот видеоролик будет посвящен, как опылился виноград в этом году. Этот год был насыщен большими погодными катаклизмами, которые влияли на развитие винограда. И в зависимости, в каких условиях находился виноград на время морозов, соответственно, он дал о себе знать и в дальнейшем развитии. Вот теперь мы посмотрим на этот сорт винограда. Это донские зоры. Он опылился хорошо. По сравнению с прошлым годом опыление на нем прошло хорошо. Вот видим какие грузочки. Вот. Ягоды уже на нем более, чем горошина. На этот виноградный куст на данный сорт донские зоры Мороз не так сильно повлиял, как на другие. Сейчас мы перейдем к другому сорту винограда и посмотрим, как прошло опыление на нем. Вот этот сорт винограда, это кадрянка. Он меня плодоносит первый год, ему уже три года. Вот видим, какие грозочки небольшие. Нагрузка здесь неполноценная на третий год. Четыре рукава уже сформированы, но нагрузка неполноценная. Грозочки небольшие на нем. Для первого года это хорошо. На нем небольшие грози, но опыление прошло хорошо. Ягоды, конечно, меньшие по сравнению с сортами винограда Донские зоры. Слава Богу, и здесь хорошо прошло опыление. Вот видим и здесь такие грозочки. Этот сорт опылился хорошо. Горошений не наблюдаем. На сорт винограда кадрянка часто влияют и горошения. Но здесь, как мы видим, гроздочки нормальные. Ягоды тоже нормальные. Горошение сильно не замечено будет. Теперь перейдем к другому сорту винограда. Вот это грозди от винограда Плевин. Плевин попал под морозы больше, но опыление тоже прошло хорошее. Грозочки мы тоже видим неплохие, нормальные грозочки. А это уже грозди идет от винограда Страшенский. Как мы видим, здесь много горошений не будет на этой грозочке. Теперь еще перейдем к Страшенске, посмотрим. Вот здесь мы видим тоже эту сорта Страшенского. Она опылилась, но ягода здесь поменьше, потому что, как мы знаем, в этом году, в 2017, виноград попал под влияние разный период времени заморозков. И, соответственно, почки тоже они были повреждены от морозов. Но они начали отходить со временем, и мы наблюдаем на одном и том же самом виноградном кусте, что... Ягоды опылялись по разным периодам времени. Вот это, конечно, тоже страшенск от одного и того же самого куста. Но опыление здесь прошло попозже. Вот тоже видим здесь грозочка. Ягоды еще небольшие. Грозь, конечно, большая. Она сейчас где-то достигает около 35 сантиметров. Это еще не полноценная. Но она, когда более ягода будет крупнее, то она еще будет крупнее. Это грозь это еще длиннее. Это, наверное, грозь сантиметров 40 45 она туда пошла дальше она будет крупная это последние почки на данном виноградном побеге и они всегда развиваются больше как видим вот на этом побеге у меня две большие грозди я их все оставлю это если будет все благополучно то эти грозди достигнут где-то около 2 килограмм каждый будет не менее в начале лозы виноградной грозди меньше, чем в конце, поэтому в конце можно давать и нагрузку побольше, чем на первых побегах, которые находятся ближе к виноградному кусту. Теперь мы рассмотрим следующий виноградный куст. Это виноградный куст Сашенька, он меня полностью вымерз. И он начал меня отрастать очень поздно. И вот как мы наблюдаем, что данный сорт винограда на 18 июля еще только цветет. Вот как видим, вот это только цветет. А вот эта гроздь уже отцвела. Вот отцвела. Небольшие завязи винограда есть. Это ранний сорт, и через месяц после цветения где-то ну не месяц, где-то 35-40 дней ягода уже будет готова. Возможно и раньше, если все зависит от погодных условий. Это только часть осмотра моего небольшого виноградника. Опыление разных сортов винограда проходит по-разному и в разные сроки. В этом году на сроки опыления сильно повлияли весенние непредвиденные заморозки. По сравнению с прошлым годом в этом 2017 году во время цветения погода способствовала полноценному опылению завязи винограда. Плюс к этому помогла и дополнительная подкормка перед цветением необходимыми макро- и микроэлементами. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами. Хочу пожелать всем виноградарям удачи и, конечно, хороших успехов во всех ваших начинаниях. До свидания.